Гостиничный комплекс AMG предлагает вам комфортабельные номера и высокий уровень сервиса. При гостинице функционирует автомойка, отличительной особенностью которой является быстрота и высокое качество обслуживания. Ну а в нашем уютном кафе-баре вы всегда можете приятно провести время. Гостиничный комплекс AMG на проспекте Акушинского 33В. Мы уверены, что вы достойны только самого лучшего.